Привет, народ! Вещает Антон. Все мы с вами где-то в глубине души все еще дети, которым подавай прикольные игрушки. Правда, кто-то по какой-то известной лишь им причине пытается тщательно это скрыть. Другие же, наоборот, не боятся признаваться себе в этом и строят поражающее воображение проекты, которые можно было видеть только в мультиках или мечтах. Сегодня я покажу вам топовые работы, выполненные из конструктора Лего. Поверьте, они вас удивят! Ну а перед просмотром проверьте лайк, подписку и колокольчик, а также не забывайте про конкурс в конце видео на 1000 рублей. Все на месте? Тогда будем начинать. Погнали! И первая же вещь представляет собой гигантское дерево, которое в высоту будет даже больше взрослого человека. Вы только прикиньте! Причем круто то, что со стороны я бы даже не отличил его от настоящего, правда. Вы только зацените его топовые ветки, которые реально будто бы вросли в ствол. Очень красивые листья, которые даже стали платформами для маленьких экспозиций. А что, по-моему, топовая идея. Считай, дерево стало площадкой для выставки. Было бы здорово, если автор проекта имел бы дерево как фундамент, а дальше на нем демонстрировал иные именно свои работы. В любом случае, даже если это не так, само растение вышло очень четким и запоминающимся хотя, казалось бы, ничего особенного с ним сделать было нельзя. Следующая работа представляет нам схватку между любимым миллионами зеленым здоровяком из Marvel Халком и костюмом Железного Человека, Халкбастером. Хоть названия у ребят и схожи, они кардинально отличаются.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 А как вам идея построить огроменного Раптора из кучи разных имеющихся деталей Лего? Наверное, именно с таким вопросом к своей команде и пришел какой-то человек, построивший топового динозаврика. Предлагаю быстро оценить, как это выглядит в перемотке. Вы знаете, я вот привык, что перемотка всегда уменьшает видимость труда работы. Но тут совсем другая история. Она наоборот как-то подчеркивает все те часы, которые ребята потратили на строительство Раптора. Однако делали они это не зря. Мы-то с вами теперь видим точно. Животное получилось очень красивым, статным и даже необычным. Уже вижу его в каком-нибудь магазине лего у входа. Они там любят такие штукенцы. Томас и его друзья Британский детский мультипликационный сериал, снятый по мотивам цикла книг The Railway Series, английских писателей Уилберта Одри и его сына Кристофера Одри. В мультфильме рассказывается о приключениях, наделенных человеческими качествами паровозов. Мультик получил популярность как среди детей, так и даже среди взрослых. Видимо, поэтому автор следующего видео не смог обойти стороной идею создать паровозик Томас. И на мое удивление, получилось это у него не хуже, чем в мультике. Работа супер крутая и завораживающая, а мордочка героя вообще будто бы скопирована из интернета. Ну просто шик. Над следующей работой также трудился совсем не один человек, а целая команда умельцев и обладателей золотых рук, где, блин, только такие берутся. Создать народ решил огромного кота. Ну правильно, ведь кто бы что ни говорил, коты – цари интернета и вечные любимцы людей. Создали ребятки очень красивого питомца, который сидит на лапках и смотрит вперед. Мордочка у него веселая, цвета стандартные, черно-белые. Однако работа хоть и была сделана, скажем так, по шаблону, но совсем не выглядит обычной. Тут, наверное, большую роль играет хендмейт из деталек лего. Да и четкость проекта принижать не стоит. Ставлю лайк.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 А теперь я покажу вам ту работу, которая просто сносит голову всем зрителям своими масштабами. Чтобы вы понимали, в высоту на больше, чем два среднестатистических взрослых человека. Да-да, это топовый танкер, который суперски был детализирован снаружи и получил множество интересных фишек, о которых пока авторы идеи умалчивают. У корабля были продуманы буквально все элементы, начиная от окон и заканчивая стволом пушки. Все надписи и прочие декорации здесь как что-то само собой разумеющееся. А еще создатель этого проекта даже получил награду на выставке за самый большой корабль в мире, сделанный из деталек лего. Вот это я понимаю уровень. Недавно смотрел фильм Круэлла, те кто не видели обязательно зацените. Просто топовая картина, которая не только красиво была снята, но и очень необычно и интересно по смыслу. Так вот весь фильм пестрил чем-то роскошным, модным. И именно такой дом в нем показывали. Ну, вернее не этот дом в точности, но что-то очень на него похожее. Я к тому, что построить подобный проект даже из деталей лего было совсем непросто. Дело в том, что сама структура здания очень необычна и капризна. Малейший просчет и ваш домик рухнет как бумажный. Этот же проект стоит на месте как вылитой, и всегда рад покрасоваться перед зрителями. Будь я игрушкой, я бы с радостью в нем поселился. Вау! Следующая работа меня поразила не меньше всех предыдущих. Дело в том, что многие рассмотренные варианты безусловно красивы, но применение им найти можно разве что на выставке. Чего не скажешь про этого топового дракончика. Мне особенно зашло его представление на трех платформах из разноцветных кубиков. Сразу представляется, как я ставлю дракона на одну из своих полок, врубая подсветку и чилю. Готов поставить что угодно, что каждый из моих гостей обзавидовался бы, увидев этого красавца на моей полке или тумбочке. А что вы думаете? Поставили бы себе домой подобного дракончика? Или это все-таки слишком для вас? Лучше просто любоваться на выставке.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 Ладно, я чего-то сегодня затирал вам про масштабные работы и все такое, но, видимо, просто забыл о том, что в выпуске будет такое. Какие-то мастера планировки и строительства сумели построить из деталей КЛЕГА дерево, а если быть точнее, эту то какую-то пальму с розоватыми листьями в полный рост. То есть она такая же по размерам, как и реальные деревья. Ну разве это не сногсшибательная работа? Прикиньте идти так по улице и увидеть это. Уже представляю, сколько любителей вести соцсети пофоткалось бы возле дерева. Хотя что я прибедняюсь, я бы делал то же самое. Работа чумовая. Сегодня, ребятки, не будет никаких проходных работ. Только самый топ и самый класс. Поэтому встречайте вулкан. Данную постройку сделали из более чем 110 тысяч деталей. Это если тот пожарный, помните, за 21 тысячу деталей требовал 170 часов строительства, то сколько заняло создание этого вулкана? Всего 850 часов? Обалдеть! Я и подумать не мог, что у людей хватит терпения сделать настолько крутую и замороченную работу. Причем надо же было так топово выдержать стиль и передать картинку стекающей лавы и тому подобного. Очень здорово! Когда я впервые увидел следующую работу, я подумал, что попал в какой-то самолетный центр или аэродром, потому что отличить издалека работу из лего от настоящей практически нереально. В любом случае она определенно удалась. И это я забыл еще сказать, самый большой в мире самолет из Лего. Вот. Модель за основу была взята из Star Wars, как вы поняли. Не хватает только на борту джедаев, и можно было бы летать дальше сражаться. Теперь моя планка ожидания так повысилась, что остается ждать Лего самолет, который реально полетит. Больше ничего уже не удивит. Один из самых любимых моих мультиков в детстве был про покемонов. Я постоянно пересматривал как новые, так и старые его серии, потому что само сражение милых питомцев не оставляло меня равнодушным. Времена идут, но ровно такие же эмоции я испытал, когда впервые увидел следующую картину. На ней представлено целых три покемона. Кстати, проверка на знатоков. Напишите в комменты имена всех трех героев. Самые первые получат плюс к карме. Ну и напоследок я дам вам заценить Газель. Нет-нет, вы что, подумали про машину? Тачка, конечно, тоже крутая, но я все-таки сейчас о животном. порнокопытная привыкла обитать в саваннах, поэтому авторы проекта сделали ему даже некоторую зеленую тропинку, на которой она стоит. Выглядит со стороны Газель очень красиво и грациозно. Оторвать от нее глаз при первом просмотре мне не удалось. Залип так на минут пять. Очень здорово подобрали и цвета. Они крайне схожи с настоящими и в некотором плане создают особую картинку и шарм вокруг зверюшки. Милый и клёвый проект, в котором чувствуется, что ребята постарались и вложили свою душу. Лайк! Ну а на этом, ребят, я вынужден закончить. А также я не забыл про конкурс на 1000 рублей. Условия все те же. Подписка на канал, лайк и креативный комментарий под видео. И все, ты участвуешь. Ну а в прошлом конкурсе победил Сергей Беляков. Я с тобой свяжусь в течение суток и ты заберешь приз. Ну а вам, ребят, удачи и всем пока!